Всем привет! Всем привет, ребят! Как всегда, ответы на ваши вопросы. Вопросы, которые набрали больше всего пальчиков вверх. Пандос, ответь, почему блогеров не взяли в армию, причем всех? Это бред, я в армии служил, огромное число людей в армии служило. В некоторых городах России этот вопрос решается, в некоторых не решается. Так что это вопрос, скажем так, не по зарплате, как любит говорить один мой знакомый. Можно ли начать снимать видео без микрофона? Будут ли смотреть видео без голоса? Будут, есть огромное число примеров. Чуваков, которые нарезают стримы, нарезают, перезаливают, нарезают перископы. Чуваков, которые делают монтажи. Короче, запросто. Влияет ли вебка на количество зрителей на стриме? Или это простой бонус? Как мне кажется, вебка дает дополнительный экран и с вебкой смотреть интереснее. Это вот то, что я могу провести, как человек который раньше работал без вебки. Сейчас я много чего делаю с вебкой. Мне кажется, я вижу, что вебка все-таки дает несколько больше интерес для аудитории, если ты не совсем страшный и не сидишь в шапке все время. Так, ролик про армейку может быть когда-нибудь. Я пытаюсь развивать свой канал, но ничего не получается. Какой самый главный совет, чтобы вывести видео в топ? Ну, На мой взгляд, самый главный совет, чтобы вывести видео в топ, это высокое удержание аудитории. Если много тебя и долго, главное, долго смотрят твои ролики, то ролик попадает в топ. Мы проводили аналитику, самое важное это удержание аудитории. Есть еще куча факторов, лайки, комментарии, но самое важное это время просмотра, ну, точнее говоря, время удержания аудитории в процентах. Чем оно выше, тем лучше. Есть пример, вчера звонил новый мой ученик, у него ролик 150 тысяч просмотров по-моему, с нуля набрал, что-то такое. И я говорю, дело в том, что, наверное, высокое удержание. Он зашел, удержание 99%. Как, как обойти, подключить партнерку от ВСП, если заливаю чужое из перископа? Получил ответ, что, мол, у вас на канале видео не ваше. Заранее спасибо за ответ. Ну, действительно, видео на канале не твои. И действительно, даже если тебе подключат какую-то партнерку, ну вообще любую, то есть партнерки, которые нормально относятся к серому контенту, есть партнерки, которые относятся к нему негативно. И даже если ты подключишь ВСП каким-то читерским способом, по поблату, по связям, я не знаю, еще как-то, то вполне у тебя могут быть проблемы с этим контентом. Именно в ВСП такой контент не любит. Это не та медиа-сеть, куда нужно с таким контентом по большому счету лезть. «Привет, панда! Нередко мне говорят, что у меня хороший голос. Хотя мне самому ну это понятно. И даже было время, когда у меня было определенное количество постоянных зрителей, которые смотрели чисто из-за голоса. Уму непостижимо». Мне тоже когда-то это было непостижимо, но у меня тоже такое было. Значит ли это, что мне стоит записывать больше видео, в которых я просто рассуждаю на какие-то темы, а не заострять внимание на монтажах и качестве обработки видеоряда? та та та та та та та та Короче, ситуация какая? На мой взгляд, если сводить YouTube к 15 секундам разговора, то на YouTube есть как бы несколько вещей. Первая вещь – это... Контент, который вы снимаете, это или шоу-контент, или контент а, познавательный. То есть, в принципе, весь контент YouTube можно свести к двум факторам: это или шоу, то есть людям весело смотреть интересно, да, захватывает дух. Ну, там, например, пример такого контента, когда черепахи черепахе прикрепляют GoPro, отправляют ее в океан это интересно, да. Плюс познавательный контент, то есть, вот в случае с черепахой это может быть познавательно, посмотреть, что живет там, кто обитает на дне океана, в конце концов. Вот. Или формат такой вот, как у меня сейчас. Чисто познавательный контент, он ну, не очень развлекательный, как вы понимаете. Вот. Ну, или чисто развлекательный контент, да, когда там тёлки танцуют тверк, или тверк, или не знаю, что они танцуют, жопами, короче, виляют, и люди смотрят. То есть, на мой взгляд, рассуждения, если будут или веселыми или познавательными, то это будет интересно. То есть два формата на YouTube. По большому счету весь YouTube можно к двум форматам приравнять. Это или шоу. Или, соответственно, полезная информация. Ну, а лучше, когда и то, и другое, конечно. Но не везде это возможно. Что касается еще одного фактора, да, важно удержание аудитории. То есть, если удерж... удерживается у тебя аудитория на длинных видео, на твоих рассуждениях, то как бы бог тебе в помощь, попутный ветер тебе в паруса. Здорово, пандос, занимаюсь перезаленой трансляции из передкопа Ларина. Все красиво оформил, сделал паблик ВК, Инстаграм, заполнил название видео, я не понимаю, зачем Инстаграм, <laughs> ну ладно. А... За два дня 52 подписчиков, просмотров немного, что думаешь? Ну, я думаю, что может быть много проблем здесь, не все так просто, как мне кажется. Я могу сказать, что люди, которые перезаливали мои перископы, добились больших результатов на данный момент. Там у них по 600 подписчиков уже на топовых каналах. И... Ну смотри, у тебя ведь за два дня 52 подписчика. А, то есть у тебя за два дня 52 подписчика, и ты говоришь, немного просмотров, но у тебя два дня канал. Вот, но вообще не знаю, то есть сколько людей перезаливают, тут нужно смотреть, нужно анализировать нишу, честно говоря. Как мне кажется, перископы популярных людей будут довольно актуальны еще долгое время. Ну смотри, у тебя уже просмотры пошли, что то рассказываешь, что у тебя нет. У тебя уже 120. У тебя уже пошло, то есть нет никаких проблем. Вполне, вполне все нормально. Так что ты что-то... Зайдет, зайдет, скорее всего зайдет. Привет, панда! Если снимать по 4 ролика в неделю, можно ли выйти на высокий уровень? Да. Вроде бы канал людям нравится, высокий процент удержания аудитории, 71. Да, отлично. Спасибо, за последние две недели начал взрывать доллар в неделю, цифры идут вверх. Огромное спасибо за твои ролики, да, Никита, хорошо, круто. Ну, поняли, да, то есть 4 ролика в неделю вполне нормально, абсолютно нормально. Если вот один спорно, 10 в неделю, тоже спорно. Так, смотрел вебинары от Александра Передрука или Передруг его зовут, я не знаю, как правильно у него фамилия читается, но, э, говорит, хочется твое мнение про Агресс. я понял. А, Александр Передруг офигенный парень, очень мне помог в свое время. У меня даже его телефон есть мобильный. Отличный парень, действительно, очень классный, очень грамотно говорит про армию. А, рекомендую, Александр Передруг. Я думаю, что у него особо контента нет, он ВКонтакте больше обитает, но парень очень очень грамотный, очень адекватный. Может быть, кстати, что-нибудь ему когда-нибудь вместе предложу сделать, ближе к призыву. А может быть и нет, а может быть и не предложу. Привет, Матвей, вложил в, в PR 500 рублей, снимаю CSGO. За день 150 просмотров, 25 лайков, что-то, что-то, что, -то, что, -то, что -то? какой вопрос? Это нормально, я не знаю. Видео делаю качественно, выходишь в 15 лет мощный комп, сдаю экзамены. Тяжело вот в этом потоке. Оценки у меня 34, что? <с drastic schnell speech> что делать? Ну, я бы посоветовал сначала, когда ты пишешь незнакомому человеку или почти незнакомому человеку, все-таки как-то четче формулировать вопрос а не расписывать кучу непонятной информации. родители А, ну то есть смотри, то есть это можно было переформулировать как. Я снимаю Counter-Strike, пока что у меня мало просмотров, но родители достаются оценками, но родители будут доставать с оценками. Родители будут доставать, пока ты не будешь показывать результаты в другой области. Вот смотри, давай абстрагируемся от этой ситуации представим, что ты взрослый человек. Вот тебе, допустим, 55 лет, ну неважно, сколько тебе лет на самом деле. К тебе приходит твой ребенок и говорит, слушай, не хочу учиться, не хочу жениться, не хочу в вуз идти, хочу снимать какую-то игру и зарабатывать деньги. Ну, естественно, у тебя глаза квадратные, ты говоришь, как это? Ну, говоришь, вот там есть в интернете такой черт вот панда, он рассказывает, что в интернете можно заработать, он там что-то какую-то квартиру купил, что-то вот такое. То есть, ну, для бати это какая-то информация твоего абсолютно будет, ну, непонятная. Тебе нужно показать результат. Вот когда ты принесешь там 5000 рублей, понимаешь, положишь на стол, скажешь, вот, ребят, я со своего канала по Counter-Strike заработал 5000 рублей. У них может быть разная реакция в зависимости от их уровня развития, от того, насколько они знают вообще, что такое интернет, что там происходит. Но в целом, в целом, когда ты показываешь результат, тебе начинают доверять. А когда ты ребенок, конечно, ну, конечно, стараются тебя толкнуть по стандартным рельсам, потому что, ну, у нас в России так выстроено, что нужно отучиться в школе, Потом, вроде как, если ты умненький, ты идешь в вуз, если ты глупенький, идешь куда попало. Но ну, у нас так выстроена система, я, например, такого мнения не придерживаюсь, ну, просто система такая. Поэтому, конечно, родители хотят, чтобы ты хорошо учился, потому что есть стереотип в обществе, что хорошо учишься в школе, все будет в жизни хорошо. На самом деле, это довольно слабо коррелирует, ну, огромное количество тому подтверждений, но, тем не менее, так, пока ты не покажешь результат, ты, любые твои слова не имеют значения вообще. Тем более для мужика. Есть такая тоже интересная информация о том, что женщина любит ребенка просто потому, что это ее ребенок. А батя он любит в основном за дело. Ну, конечно, по-разному бывает, но в целом батя любит за дело. Поэтому, чтобы получить авторитет и какое-то уважение в, так сказать, голове твоего отца, тебе нужно показывать результат. Пока что результат ты не показываешь. Хотя тебе, дают 100 рублей в день, пожалуйста, у тебя 3000 в месяц в бюджет. Вот. Занимайся развитием канала и не, не очкуй. Панда, я слышал, что комменты плюс лайки играют большую роль для того, чтобы там, попасть в топ или похожее. Ну, в принципе, это так. Какие способы поднять активность? Просмотры вроде бы есть, но лайки и комментарии можно посчитать на пальцах на моем канале. Что делать? У меня такая грустная история, ребят, в последнее время. Я вот что-то рассказываю, а потом э, у меня конкуренты... Рассказывают то же самое. Получается, все темы, которые я полю, они тут же уходят в народ. Наверное, это не очень хорошо. Я бы, может, хотел поделиться с подписчиками этой информацией, но не со всеми. Ну, короче, ладно, расскажу, на самом деле, кейсик свой. У меня на ролике по доте на одном. Сейчас не буду лезть, нужно в другой канал будет переключаться долго. А я смотрю, что-то упали комментарии. У меня вот 70-80 тысяч просмотров сейчас на основном канале в среднем. Упали что-то комментарии. Смотрю 200 комментариев, там, 150 что я сделал? Я в маске панды начал сигны раздавать. То есть убрал вот блесточек, писал имя подписчика и сказал, ребят, кто, значит, напишет комментарий, поставит лайк, тот получит в конце сигну от меня. И у меня стало 2200 комментариев. Было 200, стало 2200. Такая цифра. Поднял активность, поднял комментарии. Ну и плюс, не забывай, хороший контент. На самом деле вариантов там получить лайки довольно много, как и дизлайки. Я тебе такой просто жизненный решил пример привести. Привет, панда. У меня такой вопрос. Имеются все критерии на подключение партнерской программы. Но мне пишут, что у вас не авторский контент. Ну, значит, у тебя не авторский контент. Хайлайты, интересные новости Dota 2, историю карьеры профессиональных игроков. А почему то не хочешь, ты медиасеть подключаешь или партнерку YouTube? Я немножко не пойму. Давай посмотрим твой канал. Я просто не могу понять, в чем проблема. То есть ты хочешь сказать, что вот эту фотографию ты сам делал? Ты смотри, если говорить по логике, просто по закону об авторском праве, это действительно не твой контент. Понятно, что куча с... Это не твой контент, понимаешь? Ты не снимал это. Это не твой контент. Такие... Подк... Такие каналы подключают. Более того, если подключить, допустим, в некоторые партнерки, можно подключить нулевой канал вообще. То есть можно, можно, можно. Есть люди, которые это монетизируют, но это не твой контент. То есть твой вопрос абсолютно тут, ну, неправильный, да? контент не твой. Я понимаю, то есть ты, ты как бы, да, обрабатываешь, все это ты делаешь, но вот этот контент изначально не твой, понимаешь? Это не ты фотографии делал. Поэтому партнерки тебе отказывают вполне обоснованно. Плюс не забывай, что партнерки, большая часть партнерок, с которыми я имел честь общаться, по большому счету любят, когда у тебя много... Вот у тебя было бы 50 тысяч подписчиков, понимаешь? И очень многие закрыли бы глаза на то, что у тебя контент немножко не твой. Но у тебя подписчиков 171, Поэтому ты, по большому счету, не особо людям интересен. Поэтому с тобой не хотят возиться, если говорить честно. Ну и про партнерку тоже, да, про медиасети я уже говорил, что это. Пока для меня не всегда понятно, зачем нужна медиасеть многим каналам. Некоторым каналам помогает медиасеть, но по большей части я уже много раз высказывал свои сомнения в полезности медиасетей. Но уроки истории получилось, что я не выучил параграф. Какое горе. А только ту часть, которая мне интересна. И вот историк начал меня угнетать, чего я добьюсь, назвав меня алкашом. И высказав все, он утих. Я ему в ответ сказал, что это ненужная информация для меня. И вот он уже получает зарплату все меньше и меньше, а я все больше и больше. Почему он получает все меньше и меньше? Потому что рубль упал. Не знаю, почему меньше и меньше, ну, а ты все больше и больше, это здорово. У меня были такие примеры в жизни. У нас был преподаватель какой-то экономической теории, как-то как так называлось. Вот, и я в то время зарабатывал уже больше него в интернете, и он ездил на троллейбусе. Я, будучи студентом, ездил на троллейбусе, он, будучи преподавателем, ездил на троллейбусе. И вроде бы он такой серьезный мужик, вроде бы начитанный, вроде бы грамотный, но вот, к сожалению, ездил на троллейбусе, как и я. Но я-то был студентом, там сколько может, лет, 18-19 мне было. Блин, то я так давно был студентом, а <с> как... <-д doors> Ой, блин, прям страшно стало. Не знаю, ребят, не знаю, не знаю. С одной стороны, мне понятно, что, конечно, каждому человеку нужно как-то самоутверждаться. Возможно, у этого учителя истории тоже довольно много проблем в жизни. Возможно, ему, да я думаю, что, скорее всего, ему не нравится его низкая зарплата. Конечно, так или иначе, вообще преподавать, давать какие-то знания людям, это сложно. Давать их постоянно, это очень сложно. Я сам занимаюсь, так уж вышло, что, ну, не то что преподавательское, да, ну, вот у меня есть люди, которые у меня учатся, скажем так, так вышло. Я понимаю, что учить людей это очень сложно. Это невероятно сложная профессия. Она должна оплачиваться намного дороже. Каждому нужен персональный подход. Это бешеная вещь. Вот когда сам попробуешь, ты понимаешь, что просто каждый человек настолько индивидуален. Я могу вам привести пример. У меня вчера было консультаций. Вот не знаю сколько, чтобы не соврать. Много было вчера консультаций. Персональных. То есть я вот с человеком полчаса, час, кто сколько там взял, общался. Я понимаю, что людей огромное количество во все во все их головы не залезешь все их проблемы не решишь все не продумаешь очень сложно вот честно врать не буду ребят очень сложно с каждым а у, а у него таких как ты спиногрызов 30 человек понятно что для него самый простой формат это сделать какой то скрипт какой то алгоритм что вот вы должны выучить вот это выучить вот то Выйти к доске рассказать, потому что по скрипту работать проще. Когда у тебя большая группа, ты работать можешь по большому счету только по скрипту. Когда у тебя 30 человек там или больше, там, 20 даже человек. Когда у тебя группа 5 человек, ты можешь худо-бедно, вот если часто с ними встречаешься, да, улавливать. Ну, кто из вас занимался в маленьких группах, например, английским или еще чем-то, знает, что маленькая группа есть маленькая группа. В большой группе это невозможно. Поэтому, конечно, ему нужно как-то себя, эм, так сказать тоже ставить, как-то выживать в этих сложных условиях. Я не думаю, что в школе преподаватели все хотят преподавать. Это сложное вообще дело. Ну, это что-то я замечтался, о своем задумался. Могу я такой пример привести? У меня братан, когда учился в школе, очень плохо читал вообще, то есть, ну, у него вообще он читать не любит, ему это неинтересно. Вот. И учительница тоже вот так шмырила, говорил, дурачок какой-то, а при этом он там э, в младшей школе уже имел разряд по шахматам, и там он дошел там его разряд, я не знаю сейчас. То есть соль в том, что чувак отлично играл в шахматы, отлично сидел, решал задачки по математике. Но при этом как бы вообще был не гуманитарий абсолютно. Его за это чмарили. У меня в школе такая же история была только с математикой. Меня чмырили за математику. Ну а если говорить о моих учителях, то они так, как сидели вот в городе Воркута. Так и сидят в городе Воркута. Я туда съездил, мне стало жутко, как они там живут. Люди живут, люди учат жизни. Сложная, короче, эта тема, очень сложная, долгая. Можно про это часа два, наверное, сидеть и э, рассказывать. Ну, давай, наверное, сойдемся на том, что все люди не будут богатыми, все люди не будут успешными. Вот смотри, я полгода веду канал по заработку, сколько человек достигли результата. Если сесть и посчитать тех, кто заработал хотя бы доллар, я думаю, что их наберется, может быть, человек 200. При том, что ролики посмотрели уже больше миллиона. То есть, понимаешь, масштаб. Говорят, предпринимательское мышление у 5% людей, кстати. Слыхал такое. Так, ребят, я не отвечаю на вопросы на украинском языке. На украинском, на не знаю каком. Не потому что я, я наоборот всегда про Украину хорошо говорю. И мне там очень понравилось, когда я там был два года назад. Ну, по-своему понравилось. Но, к сожалению, ребят, это неуважение ко мне просто. Давайте я буду писать там на, на коми языке вам отвечать, например. Это, это просто это неуважительно. Я, пожалуй, даже буду... В следующий раз такие комментарии блокировать. Если ты хочешь поговорить со мной, то пиши, пожалуйста, на русском языке. Остальные языки мне недоступны. Если бы это был английский, я бы еще мог как-то отреагировать, прочитать, ответить. Но не украинский. Я не знаю этот язык, мне это неинтересно его изучать. У меня есть неплохая камера, средняя петличка и свет. Это неплохой бонус к старту канала, конечно. Вопрос в чем, как у большинства. Я не уверен в себе, мне 15 лет, стереотип потом все школьники тупые, малоадекватные, крепко сидит в интернете. Но потому что большая часть школьников действительно таковы. Стоит ли начинать заниматься каналом в таких условиях, если контент будет на высоком уровне и появляется будет стабильно? Конечно, стоит. Понимаешь, смотри, дело в том, что любая вещь, она не появляется из ничего. Я всегда люблю приводить пример со спортзалом, потому что он такой очень понятный всем людям. Вот многие из вас ходили когда-то в спортзал, занимались спортом, таскали железяки, ну кто-то там бегал, плавал, много чего. Когда ты первый раз приходишь в спортзал, у меня так получилось, что такое было много раз, я несколько раз там, начинал, бросал, мне вообще тяжело это все дается. Ты поднимаешь, допустим, там, я не знаю, килограмм, ну может быть 40, берешь гриф, иногда гриф только, иногда 40 килограмм. Я вот не занимался, признаюсь честно, спортом на месяцы 7, и вот сейчас 2, 2 или 3 месяца начал опять ходить в зал 3 раза в неделю. Я первый раз пришел, ну и какой-то мы такое ФП поделали, что-то поприседали, а я вот ну, 7 месяцев или 8 даже не занимался. Поприседали, что-то поотжимались, поподтягивались, и я чувствую, у меня давление подскочило. Мне тяжело, то есть я сел уже, то есть ну, пью воду, то есть не могу. 20 минут, 25 минут тренировки не выдержал, то есть реально сдох. Вот, Но вначале всегда так. А потом, сейчас вот походил два месяца, вроде бы уже и бодро, вроде бы веса уже начали расти, вроде бы показатели начали подниматься. То есть так во всем. Не бывает таких людей, которые сразу родились и у них все очень здорово получается. Есть природные предрасположенности. У меня, например, хорошая природная предрасположенность к ораторскому искусству. То есть мне действительно с детства было легко говорить, я много разговаривал, у некоторых людей предрасположенность, допустим, к точным наукам. То есть, ну, у всех разные вещи, да, какие-то прокачены. А кто-то родился красивой девочкой. Это тоже плюс, это тоже можно монетизировать, использовать. Вы понимаете, о чем я надеюсь? В приличном смысле этого слова. Поэтому, ребят, ну у кого как, у кого как. Поэтому я считаю, что в 15 лет нужно стартовать, потому что тогда ты в 20 уже добьешься результата. У меня сейчас есть ученик на коучинге, ему вообще 13 лет. Он ведет канал и как-то не очень получается, я вроде ему подсказываю, но что-то вот не доходит до него. А потом смотрю, я говорю, а чем вообще занимаешься? Я говорю, что вообще хочешь? Он говорит, хочу денег зарабатывать. Мы посмотрели, он инфографику делал для компании за 3,5 тысячи. Представляешь? Я говорю, это ты делал серьезно, что ли? Да. Вот мы вчера разговаривали, привет, кстати, Александру передаю, пользуясь случаем. То есть, сидит такой вроде школьник школьником, вот, говорит, я делал вот инфографику, вот это, вот это, вот это могу, вот это показывать, там у него группа дизайна, еще что-то. Я напишу. Боже мой, думаю. 13 лет. Я с отцом вместе нахожусь в медиапространстве. У... Не только у меня есть желание создать канал, его направленность в агрессивном выявлении слишком сильных заблуждений и спора с людьми и противоречий их взглядом. Какие может дать на этот счет перспективы? Если посмотреть на YouTube, он не сильно забит этой темой. Ну смотри, э, в принципе не очень понятно ты расписал тематику, есть например Ларин, да, есть Немагия. Они же в принципе тоже поднимаются на том, ну поднялись по крайней мере в свое время на том, что немножко пинали какие-то авторитеты интернетные. Не знаю, сложно сказать, непонятно, как это будет сниматься, непонятно, как будет подаваться. То есть, опять же, ребят, вот а, многие идеи, которые вы пишете в комментариях, они абсолютно пустые, без реализации. Я могу вам идей нагенерировать вот столько. Я могу сейчас сесть и записать 100 успешных идей youtube канала. Но соль в том, что все будет зависеть от вас. Насколько будет харизматичный ведущий. Что вы будете делать? Может быть, вы будете там на фоне стены сидеть, как я. Может быть, у вас будут там голые женщины задержаны. То есть, видите? От реализации многое зависит, очень многое зависит от реализации. Стоит ли, стоит ли ориентироваться на европейский и американский сегмент? Стоит ли тогда пользоваться английским языком, чтобы ориентировать канал под иностранную аудиторию? Мы не работаем с иностранной аудиторией, нам немножко непонятна модели иностранной аудитории. Узнавали цены рекламы, для нас это очень большие бабки. Не стоит забывать, что когда ты ориентируешься на Европу, ты, конечно, можешь больше заработать, вопросов здесь нет. Но ну и цены там на рекламу намного выше. Ну, что говорить, вы можете просто вбить средние зарплаты, допустим, в странах Европы, даже какие то не очень дорогих странах, типа Чехии, посмотреть зарплаты и посмотреть, какие зарплаты у нас. То, что в Чехии нищенская зарплата, у нас это очень высокая. Ну, просто вот из тех цифр, я просто недавно Чехию смотрел. Большое спасибо комнатному Рэмбо, спасибо, братан, ты второй раз уже пишешь тайм-кады к видео, я, пожалуй, подпишусь на твой канал. Правда... А, ну, он, видимо, на другом канале делает, ну, ладно. Ладно, подпишусь. Девушка красиво поет, задел. Подпишусь на комнатного Рэмбо, поставлю ему Лукас и, конечно, отвечу на его вопрос. Кстати, вы тоже можете написать тайм кады если вы будете первым, напишите тайм кады классно, то я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, даже если там будет мало Лукасов. Огромное спасибо за контент, панда. Можешь рассказать про Mississippi Life, как он за 7 рублей сделал 50 тысяч подписчиков? Реально ли это? Это реально, потому что Mississippi Life это сделал. Расскажи про то, как удержать аудиторию на канале, какие есть основные способы. Основной и главный способ – это интересный контент. То есть, если вы до сих пор меня слушаете или смотрите, значит, мой контент достаточно интересный. С другой стороны, нужно понимать, что у меня очень редкая хитрая тематика – это обучение. Обучение довольно нестандартным вещам, заработку в интернете, таких каналов ну, практически по пальцам. Поэтому, конечно, здесь просмотров много не будет никогда. Что касается удержания, то, как мне кажется, для удержания самый лучший формат, самый простой, понятный новичкам, это формат передачи сам себе режиссер, если вы ее видели когда-то. У нас это формат Rampage Топ-10, у нас это формат, на одном из клиентских каналов был, по крайней мере, CSGO Aces. То есть, какие-то моменты из игр, моменты из каких-то пользовательских, присланных пользователями, там скриншотов, фотографий, картинок, кусков видео. Я предлагал недавно тему для топов. Я понимаю, что я сейчас это скажу, и это тут же унесут. Но, тем не менее, да. То есть э, в топах редко тяжело сделать интерактив. Да, Сложно придумать что-то. Я предлагал тему для интерактива в топах. Там Топ 5 ваших автомобилей. Чтобы люди слали фотографии, они будут заинтересованы, они будут смотреть. Можно делать это еженедельно. Топ 5 ваших домашних животных. Людям это очень понравится. Это позволит удержать аудиторию. Ну просто вот, например, да, такой тебе предложил способ. Предпондос Начал работу благодаря твоим играм. тра -та, та та та та та та та та Занимаюсь перезаливом смешных моментов у блогеров, набирающих популярность. Тра-та-та. Что посоветуешь, чтобы набрать на перезаливах больше подписчиков? Вообще, честно скажу, мне контент с перезаливами как-то немножко не очень понятен. Мне интереснее свой контент генерировать. Но, наверное все так же, я бы не покупал рекламу вообще на перезаливы, я делал бы больше перезаливов и больше внимания обращал на название, описание и теги роликов. Бывают очень интересные клиенты, которые все делают классно, делают классный контент, но при этом у них вообще нет описаний, нет тегов, нет названий роликов, за счет этого они теряют аудиторию. Стараюсь открыть канал со своим контентом, идей мало, но лучше, чем ничего. Стоит ли покупать рекламу или спамить в комментах? Спамить в комментах я бы не стал, я считаю, что это не очень здорово, но писать адекватные комментарии, вот ты мне у меня написал комментарий, вполне нормальный комментарий. На рекламе, ну не знаю, у меня сейчас что-то сразу сложилось мнение, что может быть иногда лучше сэкономить. Как улучшить свой голос? Нужно больше им заниматься. Нужно больше им заниматься, но также можно пойти на дикторские курсы, они действительно вам помогут. Я планировал пойти на дикторские курсы, но что-то дама, с которой я договаривался, мне не отвечает. Даже не знаю. Я на вокал походил немножко. Там у меня тоже возникла сложность с вокалом с этим. Но в целом вокал или дикторские курсы, а можно и то, и другое, позволяют улучшить голос достаточно быстро. Скороговорки, упражнения, программы. Кстати, может быть, поискать? Может быть, поищу. В интернете что-нибудь расскажу вам. Приветствую, Матвей, скажи, имеет ли место быть на канале видео разных тематик? Создание сайта, Play, прогулки по городу, кулинария и так далее. А, сразу отвечу тебе нет. Все очень просто. Смотри, есть контент, допустим, по заработку в интернете. И у меня есть контент по доте. Есть еще другие каналы, но вот это у меня основа. Людям, которые хотят смотреть доту, не очень интересен заработок в интернете. То есть только части этой аудитории. Поэтому я считаю, что самая эффективная стратегия... Если ты хочешь делать много тем, много каналов, развить основной канал, получить там максимальное число просмотров. Это должен быть максимально развлекательный канал, на который можно собрать много трафика. А потом с него переливать на другие каналы более дорогих тематик, более мелких, более непонятных тематик. Как на тебе сказался кризис? Я недавно, недавно увидел вопрос. Тут отвечаю тому, что у ютуберов выплаты в долларах. На самом деле это не так. А кризис на мне сказывается... Довольно плохо, скажу вам честно. Все говорят, знаете, вот это вот балабольство, ну и была. кризис, время, возможностей, мы там начали больше продавать. Да нифига, платежеспособность населения упала реально. И самое грустное, что когда ты человеку платил э, там какие-то деньги в месяц, ты понимаешь, что этих денег ему уже не хватает, чтобы жрать. И ты заходишь в магазин иногда и смотришь цены, и ты понимаешь, что печенюшки, которые ты покупал раньше за 25 рублей, сейчас стоят 39. Это реальный пример с печенюшками, которые я покупал. И как бы знаешь, вот немножко грустно становится. А еще машина, которую ты хотел купить за 800 в прошлом году, сейчас стоит миллион сто в такой же комплектации. Потому что она везется, как бы, ну, она как бы делается не в России. И ты вот так как бы смотришь, что зарплаты у людей остались теми же. А все как бы подорожало. И при этом у нас говорят по телевизору, что вот там мы поднимем там пенсии, поднимем зарплаты, там вот это, вот это, вот это. Но поднимают это незначительно. А цены растут намного значительнее, чем поднимаются зарплаты и еще что-то. А нам вообще зарплат никто не платит. У ютуберов выплаты в долларах только с партнерки. С партнерки можно прокормить только людей. Но опять же, опять же. Я, например, сейчас уже понимаю, что некоторые люди, которые говорят, что реально там вот в крупных городах России, например, в некоторых местах, хотя это как бы не очень, наверное, правильно, но есть уже такое, такое, такое дело, что в долларах люди расплачиваются иногда. Это я вот слышу иногда из Украины такие вот эти, и в Москве тоже, говорят, бывает. Я начинаю понимать людей, которые хотят оплачивать в долларах, потому что доллар все-таки на данный момент как-то понадежнее, мне кажется. Но, к сожалению, я все равно плачу людям в рублях, сам я все равно в магазин хожу рублями, И я понимаю, что, блин, моя зарплата обесценивается, то есть то, что я зарабатывал раньше, а потом еще, у меня же есть такие, я иногда рассказывал, что есть у меня мысли, может быть, куда-то переехать, я понимаю, что то, что у нас считается офигенно большой зарплатой, в Европе вообще-то это, ну, вот это, это какое-то нищенство. И вот это тоже меня смущает. Так что я не могу сказать, что я... Не то, чтобы я там расстроен или еще что-то. Я просто вижу, что ситуация на самом деле такая, знаете, не самая приятная. И действительно, та же самая электроника. Я всегда привожу пример вот блюете, вот этого, в который я сейчас разговариваю. Он стоил 80 тысяч рублей. Он технически не изменился никак. Сейчас он уже стоит 14. В некоторых магазинах уже я вижу 16. 16. Доллар скакнул, правда, скакнул обратно, но, то есть, если доллар поднимется до 85, например, просто сейчас вот он 80 был с утра, а, то вполне возможно, эти микрофоны через два месяца мы увидим за, там, за 17 тысяч рублей. При том, что конструктивно, повторюсь, этот микрофон никак не изменился. Поэтому я, например, очень настороженно смотрю на вещи, очень внимательно слежу за происходящим, потому что, ну, как бы мне нужно людей еще кормить. Так что, да, вопрос хороший. Так. Вопрос хороший, будем думать, что делать. Ошибки моего канала, интересно, что скажешь. Давай очень, очень коротко. Знаете, что я заметил очень плохо? Что многим говоришь ошибки их канала, и они смотрят только на ошибки их канала, и другие люди не обращают внимания. Что мне нравится? Мне нравится, что Луфи Картун, все-таки мне понятно, что это мультики. Это здорово, я люблю, когда в центре, понятно, о чем канал. То есть, я считаю, очень большой плюс. Вот когда заходишь на канал. Понятно, что большие каналы можно не смотреть, да, то есть, там э, все может быть все что угодно. Но когда ты заходишь на канал и тебе понятно, о чем этот канал, давайте какой-то пример приведем. Ну, давай к Юльке зайдем. У Юльки нормально или плохо все? У Юльки немножко сложновато. Вот ей бы по что-то написать. Вот. А, а у меня, например, везде, везде понятно. У меня везде хорошо. Вот у меня pendere Вот. У меня везде понятно, то есть, Dota 2. Кстати, нужно здесь, наверное. Это не надо, нужно переделать. Я вот сейчас зашел и понял, что нужно переделать логотип. Вот. А, то есть, мне нравится, когда понятно, да? Что касается видео. Хорошие превьюшки, красивые. Про Ивангай. Очень хорошая идея была снять. Сам видишь, что много просмотров. Давай посмотрим коротко ролик. А, Секрет собаки финал. Фалалалал. -фа фа вот это вот очень, мне кажется, плохой запрос. Потому что, может быть, у тебя есть название. То есть, это название серии. Может быть, такое да? лишь же... А, это ошибка, я понял. И опять же, да, нет описания, ну, теги я не могу посмотреть, не на переходить, ну, короче, хреново все сделано, то есть, смотри, ситуация получается, как у многих, из-за того, что ты делаешь хреновые названия пишешь вот эти вот большими шрифтами «Привет всем», делаю мультики, ничего понятного, ты теряешь трафик, вот и все, то есть, ты свою работу, как бы, немножко взрываешь в песочек из-за этого, давай какой-нибудь еще красивый вопрос когда видео с способами откосить от армии? Я не очень уверен, кстати, по крайней мере, юрист мне так сказал, что не очень хорошо было бы делать видео, как откосить от армии, потому что могут быть немножко у меня трудности. Если честно, мне не очень интересно... Ну как? Я просто, ребят, скажу как есть, ладно? Я всегда стараюсь быть очень честным с вами. Может быть, ситуация таковой будет, что если я сниму видео и выложу его на YouTube, и... Оно будет называться «Как отвратить от армии», я прям расскажу несколько способов рабочих. Может возникнуть такая ситуация, что мне придется пару раз съездить, и пообщаться с серьезными ребятами, которые будут не очень в восторге от того, что я это видео снял. Поэтому у меня возникают некоторые сомнения в том, что стоит так делать, потому что мой юрист сказал мне, что так делать очень, очень мне не рекомендуют. И как бы я-то сниму, мне это не сложно, ребят, но... Получится ситуация, что я немножко могу за это получить, а... ну по крайней мере немножко времени мне сожрут и немножко нервов. А вы просто посмотрите, я заработаю 1 доллар на YouTube и, то есть, ну поставите мне там пятьсот лайков. Ну то есть немножко несоизмеримо, ребят. Я, конечно, все для людей, но иногда у меня возникает вопрос: панда ты хрень Я в курсе. Во, хороший комментарий. Можно ли снимать без голоса? Да. Как развлекало, реклама. Как заработать начать делать? Что хочешь, что хочешь. Я школьник шутил, делать, радоваться. Все, то есть, ну, классно. Вот, в принципе, есть смысл, да, хороший. Привет, панда! Запустил свой канал неделю назад. Выбрал популярную тематику. Выпускаю видео каждый день. Надеюсь, что ты оценишь мой канал. Поддержите пальцем вверх. Аспект channel. Сразу непонятно, про что канал. Хорошо, что здесь андроид хотя бы появился. Я хотя бы подумал про андроид. А что-то как-то не, не очень удобно все, все видео воспроизвести, вообще неудобно все сделал. Давай коротко посмотрим, буквально 5 секунд, чтобы время не тратить. Топ Android игры на сегодня. во что Молодец, запросы есть, ссылки, названия есть. Нормально, я считаю, что нормально. Я считаю, что нормально. Хуб бесплатно какой-то. Мне кажется, ребят, вот когда делаешь такое видео, его очень освежила бы веб-камера. Если бы вот здесь была веб-камера с человеком, даже не очень эмоциональным, это было бы интереснее. Мне кажется, что это и прокачка медийности, и вообще это было бы интереснее. А что делают вот эти пацаны, например? Они с вебкой делают? Нет, они, у них какой-то, а у них какой-то, настоящий мужик? Какая-то очень странная у него обрезка, какой-то очень интересный хромакей у него. Мне кажется, это интереснее, видишь, чем то, что ты снимаешь. Ну, как бы вот так со стороны та та та та та та та та та Был у тебя панда период жизни, у кого у тебя было много времени, и ты думаешь, сейчас по бездельничу, к 6 вечера начну делать видео? В конце дня понимаешь, что ты ничего не сделал. Есть, такое есть. Хороший вопрос. Я просто прям выделил хороший вопрос. Повторюсь, я отвечаю на вопросы, у которых много пальцев вверх, на любые комментарии практически, и на вопросы, которые что-то внезапно мне так понравились. Есть такое дело, называется это дело «Прокрастинация». Как это решается, да? Это решается тем, что ты пишешь список планов, список целей и делаешь их каждый день, то есть то, что нужно делать. Я, например, могу сегодня сказать, что я сегодня накосячил, я сегодня встал в 9 утра, хотя нужно было встать реально в 7. И я просто очень сильно слежу за своей продуктивностью, я контролирую свой сон, я понимаю, что это просто продуктивно контролировать свой сон. Я стараюсь сложиться сейчас в 9.30 в в где-нибудь вечера, ну, то есть уже засыпать и вставать где-нибудь в 7 утра. Я просто очень много экспериментировал со сном, спал как попало, спал, когда хочу, использовал даже технику 15-минутного сна и понял, что это мне не очень подходит, и для меня оптимально ложиться рано, то есть, ну, в 9. Просто я бы ложился даже в 8 вечера, скажу вам честно, но если я ложусь в 8 вечера, я встаю в 4 утра, и как-то получается не очень удобно, потому что в 8 вечера не социально, социально недопустимо спать. Потому что в 8 вечера могут позвонить, могут что-то спросить, бывают консультации в 8 вечера. А потом ты просыпаешься в 4 утра, и в 4 утра тоже как бы не очень социально допустимо кому-то звонить, какие-то вопросы решать, и получается, что у тебя немножко вот эти 4 часа с 4 утра до 8, они как-то немножко пропадают. Мне раньше очень нравилось это время, потому что когда я жил с родителями, я мог в это время посидеть, спокойно что-то там сайты поделать, но сейчас вот как бы мне это время не очень нравится. Поэтому я для себя выработал оптимальную стратегию, для меня оптимальная стратегия это в 21.30 где-то уже лечь, и где-то в 7 утра... Иногда в 6.30 встаю, даже бывает в 6, как, как высплюсь встать. Без будильника, то есть я высыпаюсь. Потом я начал контролировать свою еду. Я заметил, что, например, если я начинаю жрать хавку из KFC, которая мне очень нравится, у меня реально начинают появляться прыщи. То есть вот если я много ем этой хавки. Может быть это как-то, ну, мне такое ощущение, что это связано. То есть если я раз в день питаюсь фастфудом, у меня, во-первых, я вижу, что реально становится больше жировых отложений. И реально становится больше прыщей. То есть я вот так вот немножко стараюсь прошариваться. И я пришел к мысли, что мне вообще мясо не очень комфортно есть. Я рассказывал, что я некоторое время был вегетарианцем. Но с другой стороны, если я чисто вегетарианин, то есть только ну, не ем вообще никаких животных продуктов, кроме молока и яиц, я заметил, что для меня это тоже как-то немножко тяжело. Иногда мне как-то вот что-то не хватает, и у меня начинаются проблемы с волосами, например. И я для себя выработал стратегию питания пескетарианскую. То есть я ем все, кроме мяса. Я ем рыбу, то есть у меня основные, основные мои продукты, это морепродукты. Я ем рыбу, ем моллюсков, ем там, креветки, все что угодно, но не ем мясо в данный момент. И я опять же вот, поэкспериментировал некоторое время, вижу, что эта стратегия для меня ну, оптимальная, как мне кажется. Посоветовался с диетологом, посоветовался с тренером, посоветовался с парой чуваков, которые ведут такой интересный образ жизни, интересный мне. И понял, что вот это для меня оптимально. Нужно искать оптимальные стратегии своей продуктивности. Вот. Ну и конечно ставить большие цели, хотя бы, чтобы хотя бы в них попадать. Вот. Поэтому конечно себя нужно держать немножко. Себя нужно держать, потому что я, например, со своим образом жизни могу себе позволить все. То есть я могу позволить себе личный диван сейчас и в принципе до пятницы играть в приставку, даже не вставая. То есть меня как бы никто особо не одернет, огромных проблем у меня от этого не наступит. Но я понимаю, что волка ноги кормят, нужно всегда быть в движении, поэтому я очень серьезно работаю над своей продуктивностью. Поэтому меня удивляют люди, и я стараюсь немножко избегать даже, скажу честно, таких знакомых, которые могут, допустим, прийти в гости в 9 утра и до 7 вечера у тебя сидеть. Причем это будет абсолютно бесполезно, это будет бестолково. Это будет полтора-два часа, может быть, интересной информации, какого-то веселья, полезных разговоров. Потом это будет просто вот такая общая а, прокрастинация или, если хотите, хронофагия. Да? Ну, я таких знакомств стараюсь сейчас избегать, я стараюсь как-то встречаться на чужой территории. То есть я стараюсь свое время немножко все-таки ценить и экономить. Потому что у меня ситуация возникает такая, что если я вот... На прошлой неделе у меня было два ремонтных дня, я менял себе ванну, душевую кабинку... Ну, и получилось, что много было там в этой ванной разборок, много было тут всякие, работали люди. И, ну, я работать не мог в это время за компом. У меня получилось, что, допустим, суббота и воскресенье у меня вышли прям вообще, то есть прям вот напряженные-напряженные, еле-еле успевал. То есть я стараюсь все-таки работу раскидывать, чтобы у меня была возможность на диванчике полежать, и в потолочек, так сказать, поплевать. Так, ну, долго получилась история в этот раз. Да, перископ Панда, ребят. Подпишусь. Хорошая вещь. Кстати, ребят, очень рекомендую, потому что в Перископе есть возможность со мной пообщаться. То есть, если вам вдруг я интересен, хоть хоть, хоть сколько-то. Перископ ТВ, пандернизейшн меня зовут, можно найти в Перископе. Вот, подписчики растут, 1848. Вчера, например, была трансляция, что снимать на YouTube, чтобы быстро заработать, можно задать вопрос. Ну, честно скажу, рекомендую, в прямом эфире, говорящая голова всегда прикольно. Написал в поддержку YouTube, реакции ноль. Пересоздал канал, сделал те же действия, что из каналов, которые забанили, и все ок. Странный это ваш YouTube. Да, YouTube странный. Неплохо знаю английский, буду перезывать видео из других каналов английского своей русской озвучкой. Можешь попробовать, но могут быть проблемы с авторскими правами. Забанят не забанить, я не могу сказать. С кем поведешься? Хочу выразить тебе огромную благодарность за твои мотивационные видео, которые сподвигли меня начать заниматься YouTube. Возможно ли когда-нибудь перестать горбатиться на чужого дядю, а зарабатывать своим умом и на себя? А, возможно, когда-нибудь перестанешь, горбаться на чужого дядю. С, я тебе скажу, знаешь, как человек, который и работал на кого-то, и работал на себя, во всех вещах есть свои плюсы и минусы. На мой взгляд, самая важная вещь, это все-таки зарабатывать достойные деньги. Все-таки. И вторая важная вещь, чтобы тебя эмоционально не очень это все доставало. У меня, например, есть знакомые, которые работают на тяжелых работах, в шахтах, там, например, Зарабатывают много, но это подрывает их здоровье, и они ну, нервно очень истощаются. А можно работать на чужого дядю, можно работать на себя. Просто мой лайфстайл, моя стратегия, то, что мне нравится, для меня очень важна свобода, мне нравится работать на себя. Но в принципе, работать на кого-то, это тоже здорово. Ты в 8 пришел, да, сел, если тебя работа не сильно напрягает. Посидел в вконтакте, попил чаю с коллегами, потриндел, ну что-то пошел там поковырял, что-то пошел там, где-то что-то помог. Ну разная работа бывает, понимаете. Ну, типа, ну у тебя голова не болит, понимаешь, то есть тебе не нужно придумывать что-то, тебе не нужно за всех отвечать, потому что все, ну вот, ну, я вот так смотрю, например, я все-таки пришел к выводу, что я по большому счету не организатор. То есть я такой креативный чувак, который может что-то придумать, который может там что-то как-то зажечь коллектив, да, что-то рассказать, то есть вот какой-то такой, но вот организовывать мне тяжеловато людей. Потому что, когда мне семь человек звонит, э, которые у меня типа что-то делают, <смех> вот, ну или пишут ВКонтакте, и со всеми мне нужно этому там деньги, этому вот это, этому посоветуй, за этого придумай, мне немножко тяжеловато. Поэтому, я не знаю, работать на себя, работать на кого-то. В принципе, может быть, я бы и пошел работать на кого-то, если бы меня устроило то, чем я занимаюсь, и мне платили бы достойные деньги. Пока то, что мне предлагали максимально, меня не очень устроило. Вот, и переезжать в Moscow сити я пока не готов. Я не очень люблю Москву. Поэтому пока что вот так. Но предложения иногда бывают работать на кого-то. И я бы, может быть, даже и подумал. Если бы это было то, что мне интересно, если бы это не парило мне мозги. Создавал ли ты интернет-магазин на дропшиппинге? Да, создавал. Не пойму, 36 подписчиков за месяц, у тебя делаешь один ролик за два дня. Но это очень мало, 36 подписчиков за месяц. Я считаю, что это вообще ни о чем, это не результат. Я знаю больше результаты, ну и что? Ну смотри, вот тебя же смотрят некоторые, видишь. Сходи, короче, к конкурентам. Сходи к конкурентам. Сходи к конкурентам. И вот что сделай. Кстати, все можете сходить к конкурентам, я вам разрешил. Ну давай кому-нибудь открою от балды, ладно, чтобы сейчас не искать время наше не тратить общее. Нажимаешь видео, нажимаешь самые популярные, снимаешь с такими же названиями. Спалил тему, что называется. Что с моим каналом не так, или все так? Ну с твоим каналом хотя бы не так то, что у тебя нарисованы какие-то растаманы. Для многих людей это неприемлемо. То есть это как, например, грубо говоря, как фашизм, да? То есть кому-то безумно нравится, если здесь нарисован какой-нибудь Адольф Гитлер. Летят истребители, а кому-то не нравится. Здесь то же самое, то есть я считаю, что вот эта раста тематика, она немножко не для всех. Что касается всего остального, не вижу я числа подписок. Но с твоим каналом не так хотя бы то, что ты сделал 9 сентября, и у тебя за это время вот столько роликов. Неужели это такой сложный контент, который было действительно тяжело делать? А с твоим каналом не так то, что ты им не занимаешься. Я вижу, что у тебя много дизлайков, то есть возможно ты мало кому интересен. Ну, я даже не вижу особого смысла это комментировать, на самом деле. Ну и опять же, малоадекватные видео. Если ты сам позиционируешь как малоадекватные видео, снимаешь какую-то хрень, что с твоим каналом не так? Ну, по крайней мере, позиционирование у него точно неправильное. Во, хороший вопрос был в прошлом ролике про Миколу Феня. Как ему сделать, чтобы его знали, раскрутить свой бренд, так сказать? Не знаю, я пока не специалист в раскрутке брендов, я, конечно, занимаюсь продвижением своего, своей физиономии, но пока я небольшой специалист. Как мне кажется, здесь ситуация такова, что нужно как можно больше мелькать, давать интервью, понятное дело, светиться, ну и показывать людям, в чем ты разбираешься. То есть я, например, не разбираюсь там, ну в чем? в просто вот, например, в квартире, ну вот в игре на бас-гитаре, допустим, я не разбираюсь, я не позиционируюсь как чувак, который играет на бас-гитаре. Я играю на ней, но я не говорю, что я супер-профессионал и могу чему-то вас научить. С другой стороны, я так уж вышло, 10 лет, уже почти 11, занимаюсь заработком в интернете. Это было по-разному, это были часто небольшие деньги, реально большой доход, может быть, только последний, да и то не, не огромный, два года, ну три, может быть, ну, наверное, два, да. Вот, и как бы пара пара -пам. Микола Фень, ну и вообще любому человеку, да, Миколе, не знаю, как правильно, было бы правильным э, на, найти то, в чем он хорошо разбирается, это может быть что угодно, может быть он ножи из Counter-Strike клеит, и показывать людям именно это. Я не уверен, что многим из вас нужно раскручивать именно персональный бренд, вы же другими вещами занимаетесь. А вообще про раскрутку и персонального бренда много интересных книг. Много интересного контента, могу порекомендовать, если вдруг кому-то будет интересно. Почему люди ноют, что у них плохой микрофон? Я тебе объясню, а, потому что это хороший повод ничего не делать. Ну и тут рекомендуют вам купить за ми микро за 200 рублей, записывать голос в и потом чистят шумов. Я, кстати, делал даже видео, как чистить шумов, там не очень сложно все. Нужна какая-то причина. Да, Матвей доллар 84. К сожалению, я не могу в видео говорить актуальный курс доллара каждый раз. Сегодня он 80 был. Так. Вот. Я, ребят, наверное, все-таки перестану оценивать каналы в видео. Я думаю, что это будет правильно. Да, наверное, в следующем ролике я не буду оценивать канал, я просто не вижу в этом смысла. У нас, кстати, есть вот такой проект. Я вам опять же дам ссылку в описании, сейчас я вам покажу. Он называется оценка каналов. Вот, и здесь происходит, собственно, то, что вы так любите и ждете. Это оценка каналов. Вот оценка YouTube каналов. По простому. Ссылку я оставлю в описании. Просто переходите и ваш канал оценивают. Необъяснимо, но факт. Бесплатно, быстро. Ну и плюс здесь есть полезный контент. Я вам обязательно там ссылку на этот канал. тра та, та та та та во, ребят, хотел просто вот этот вопрос немножко по-другому ответить, знаете, переформулировать. Привет, с какого количества просмотров на роликах рекомендуешь продавать рекламу? Я хотел бы так сказать, брат, самое главное, это дать людям интересный контент. Дать людям что-то. Прежде чем людей взять, нужно им что-то дать. Давайте сравним это с девушкой. Как происходит в основном ухаживание за, собственно, девушкой, да? Вы ее приглашаете погулять. Вы ее там поражаете своими интересными разговорами. Вы дарите ей какие-то эмоции, да? Вы там ходите с ней в кафе, вы с ней становитесь близкими друг к другу людьми или не становитесь. Ну, будем считать, что становитесь, будем считать, что у вас все хорошо. Вы с ней ходите в кино, вы с ней как-то прокачиваете отношения, то есть вы вкладываетесь в отношения. Неважно, финансово или, может быть, не финансово, вы вкладываетесь. Вы пишете ей милые смс-очки перед сном. Вы там отсылаете ей свои фотографии с сердечками. Вы приглашаете ее к себе домой, делаете ужин при свечах или делаете это на крыше какой-то ужин при свечах, рассыпаете лепестки. Вы даете человеку эмоциональную привязку. Сейчас многие продумали, подумали про деньги. Если вы думаете в первую очередь про деньги, то вы уже не правы. Здесь разговор не про деньги. Вы даете люд... человеку эмоции. Давайте другой пример. Как появляются друзья. Вы друг другу помогли чем-то, да? Вы как-то где-то ну, сориентировались, у вас какой-то общий интерес. Вы прокачиваете отношения, вы шутите шутки друг с другом в контакте, да? Вы, может быть, встречаетесь иногда, у вас какие-то хобби, интересы. Вы пьете вместе бивандос или вы вместе играете на гитаре. Отношения прокачиваются. Почему-то многие из вас думают, что главное людей монетизировать. Главное вот заработать, заработать, схватить. Эта стратегия работает в очень маленьком в очень в очень, в очень маленьких циклах. Вот у многих такая ошибка на YouTube я заметил. Деньги, деньги, деньги, деньги, дай, дай, деньги, дай, деньги, деньги, ну деньги, зачем? Люди же чувствуют это вот дерьмо, люди чувствуют эту фальш. Зачем это нужно? Почему вы все время вы хотите что-то в впарить, какую-то рекламу продать? Почему не дать людям контент? Вот сядь и спроси себя, что я могу дать людям, что я могу людям рассказать, как я могу быть им полезен. Я же вот сижу, я надеюсь, что я вам полезен, если вы меня до сих пор слушаете. Поставьте лайк хотя бы мне что-ли. Ты же, когда ты уже полезен, ты можешь что-то попросить. От девушки ты можешь получить грязный секс, от друга ты можешь получить тоже грязный секс. Вот. ну решил хоть немножко шуточкой разбавить эту атмосферу, занудного стариковского бормотания. Вот, то есть сначала дай людям что-то, дай людям классное шоу на YouTube, дай классный проект, там смонтируй их ролики, там какие-то рампаги, там что, -то. ну я не знаю, что-то сделай. Почему сразу бабки, бабки, бабки, бабки, бабки, бабки, бабки, бабки. Я когда так работал, у меня денег вообще не было вот по такой схеме. Я давно так делал. Вот примерно, наверное, в том же возрасте, что и ты, я думал тоже бабки, бабки, бабки. Нет. Нет, нужно людям что-то дать, чтобы от них что-то получить. Так везде. Так, Смотрю твой канал с самого создания. А, с самого сны... Так, так, так, так, так, так, так, так. Комп слабый. Решил проблему с микрофоном. Думаю, набить канал контентом, купить рекламу, присматриваюсь по твоей формуле. Спасибо за твои видео. Благодарим я понял, что если пожити мого не то можно решить любую проблему. Ну, разные проблемы, разные усилия, но это так. 16 лет, голос на видео не очень, но не ною. Не умею толком не монтировать, ни делать превьюшки, но что и умею, советую вам всем взять и сделать хоть что-то, а не ныть в комментариях, прося деньги у панды. Хорошо, хорошо, хорошо сказано. Да нет, просто когда ты начинаешь что-то делать, у тебя появляются какие-то вопросы, походу. Вот мы сейчас сделали майн-группу, она команда панды называется. Там есть несколько типов людей, есть люди такие, которые сидят, молчат, им нечего спросить, почему. Потому что они ничего не делают. А люди, которые делают, у них куча вопросов. Как это, как то, как это, как то, как это, как то. Как мне кажется, нужно стартануть. Понятно, что не сразу может зайти, понятно, что много будет поражений, много будет там проектов, каналов, если угодно, сайтов, которые не зайдут. Но что-то же зайдет, чему-то научишься. Давайте вот такой напоследок. да? Вот вы бы на работу кого взяли? Вот Человек приходит, говорит, у меня было 20 YouTube каналов, все они прогорели. И говорит, это по той причине, это по той, это по той, это по той. И человека, который приходит, говорит, у меня не было YouTube канала, я хочу его делать, я хочу его делать с нуля. Я бы взял человека, который прогорал, потому что у него есть опыт. Даже если у него не получалось. Но есть такие сотрудники, которые неуспешны на YouTube, у них небольшие каналы, но они много над этим работали, много чего понимают, например. А чуваки, которые ничего не делали, пишут, что возьми меня на работу, научи меня всему, зачем такие, кому такие нужны люди. Ладно, наверное, зануден я был, наверное, я чувствую там времени, наверное, просто я... Ну да, ну вот куда это годится, 52 минуты. Главное, резать-то не буду, так и залью. Ладно, ребят, всем спасибо. Подписывайтесь на канал Оценка YouTube каналов, действительно достойный канал. И оценку каналов просите там. Что касается этого видео, то опять же вопросы под ним оставляйте. Может быть через пару-тройку дней я на них отвечу. И кто напишет тайм кады как всегда, в приоритете, даже если у вас не будет много лайков. Спасибо комнатному Рэмбо отдельно за тайм кады Все, удачи!